еще рассказать, значит, в целом, короче, то есть не, не стоит сразу, значит, вводить себя в режим вот этого строгого похудения, строгого строгого режима по, значит, этим нормам белкам, жирам, углеводам, хотя бы постарайтесь для начала временно как-то или как, поменьше, короче, кушайте сладко вот это, я имею в виду, там, сахар в там, и так далее. Побольше кушайте фрукты, овощи, вот, крупы там какие-то, я не знаю, ну, в нормах, конечно, все. Белок обязательно нужно то есть урезать белок у себя вообще ни в коем случае нельзя. Он влияет на ваше здоровье. Белок считается он вообще строительным материалом, не дай бог у вас какая-то там травма будет там, во время недели, или еще что-то, у вас будет очень дело долго заживать и так далее. Также внимательно отнеситесь к жирам, особенно растительным. Дело в том, что они также влияют на здоровье, то есть они регулируют наш иммунитет, регулируют обмен веществ там, и так далее. И вообще хотел сказать, то есть когда вы переходите на такой режим питания, то есть влезаете калории, держите какие-то нормы белкового жиров углеводов, сразу же постарайтесь купить комплексные витамины. То есть, понятное дело, когда у вас питание в дефиците, у вас по-любому не будет хватать там, чего то И Чтобы, конечно, не дай бог там заболеть, там еще что-то случится, надо поддерживать свой организм витамины. И хотел вас сразу предупредить. Русские витамины не стоит покупать, потому что нас обманывают там, то есть там то, что пишут, не факт, там что какое-то нормальное содержание там калия, магния, фосфора, железа там и так далее, витаминов там В2, В1, но ну, не буду подробности я вас не увлекать. Но советовал бы я вам, короче, витамины купить иностранного производства. И желательно там не вот там какие-то там более-менее нормальные ну допустим макслер я макслер пил спорт там витамины я к сожалению не употреблял вот. ну слава богу все обошлось вроде не заболел чувствую себя прекрасно вот ну а, Тришин, допустим есть производитель такой Оптиум Nutrition, там, Австралия Nutrition там, и так далее. Много всяких производителей, американских, немецких, европейских. Вы ну, посмотрите, изучите. Вот, то есть, а, ну еще что хотел сказать. Еще огромное значение имеет а, именно тропное питание. То есть, как я хотел, я с утра вставал, а, готовил контейнеры с едой. Было с собой 4 контейнера а то и 5 контейнеров с едой Они были Разнообразны То есть это яйца Это там, допустим, овсянка там, гречка, я не знаю что там Еще арахис я ел еще. Вот. Арахис, знаете Очень полезный И арахис не тот, который продается На магазинах, пакетик и так далее Арахис нужно покупать крупный На рынке сырой и жарить самому он жарится там 6-7 минут. В интернете вся информация есть. Посмотрим, сколько ужарит. Он, вот. он там тоже поддерживает и иммунитет и регулирует обмен веществ ваш. Ну, короче, там до хрена плюс всяких И вообще бобовый, кстати, очень полезно. Имейте в виду. Так, что еще хотел рассказать? А, по поводу дробного питания. Хотел подробнее разъяснить. Значит, когда мы худеем, наша задача держаться рядом с минимальной планкой по углеводам, там, по своей энергии в организме, да, и чтобы она была стабильно ровной, то есть, чтобы не было никаких скачков. А чтобы не было никаких скачков инсулины в крови, нужно понемножку питаться и часто питаться. То есть даже если вы там какие-то углеводы съедите, у вас инсулин там не сильно скаканет.